Закрыть клапан. не дури. А, теперь запись. Деликатный подход. Хох. Был бы я машинист первого разряда. Я бы в первый выходной день побрился за колону взял бы в руки букет и... <пишnell> <пишnell> Ой, Ой. Ой. Вот, поезжай. Okay. Смотри, Василий я с твоей девчуркой не знакома, сейчас перемигну и сразу будет моей! Ну что-то все чи вот так всю жизнь в кадарейках и проходишь. А я, может, завтра дорожным мастером буду. Ага, учиться надо. Ну-ка, какие бывают сигналы? Не знаешь? Сигналы бывают ночные, дневные. Да ну, папа, заучились совсем. А? Берите, ехать, пора. Папа, вы все повторили Все. Давайте проверим в последний раз. Садитесь. А ну-ка. Кто такой Пучина и как вести борьбу с ней? Местное поднятие пути с искажением его у профиля. У профиля есть Пучина. Так. Борьба выражается в своевременном устройстве плавных отводов. Правильно. Ага. Не знала? Подождите, подождите, еще не да? все. Да. А какая ширина земляного полотна одноколейки? А? Ширина. Ширина. Пять метров, 50 сантиметров. Молодец, папа, сдадите экзамен. Да. Станьте дорожным мастером, потом повысят вас за дистанции И назначат на всей дороге самым главным начальником. Ну это вполне возможно. Тогда мы будем в городе жить. Хорошо. Там даже курьерские стоят. Не то, что у нас все мимо, да мимо. А вдруг не выдержу? Как не выдержу? Выдержите! Вы же меня умный, папа. Положено, это правда. Главное, запомните, на экзамене не робеть И уст не крутить. А что? Да не солидно выходит. И не забудьте мне в городе купить косынку. Самую красивую, как и обещали. Ха-ха, обещал, я исполню. Счастливо оставаться. Да, а, да, да, да, да, да. Я Мне рановато. Да нет, самая рановая. Да. Разве косынку дочери купить? Это а? да, тоже хорошо. хорошо. Да. Пойдем. Пойдем. Пойдем. пойдем, пойдем, Сейчас мы ему подберем фуральшку. Мне в косыночку какую получше, а? Хорошо. Диванч, а? ка А? Ничего, фуражечка. А? Так ты примерь, примерь, Степан. Примеряй. Ну, примерь. Пример. Давай, давай, давай. Да Примеряй. Давай я. Давай, давай, давай. Давай, давай. Да, да, давай. да ну, ну Вот эту беленькую беру. Э, это моя косынка, положи обратно. Что? Косынка продана? Да нет, они только смотрят все. Так я покупаю, заверните. Да может я сам покупаю, я первый на нее смотрел. А я первый сказал беру. Может возьмите другую какую-нибудь? Такая только одна осталась. Нет, нет. Вот что, вот так, Ты долгайся. Ты лучше меня не тревожь. А ты знаешь что? Не выступай, не Да-да-да-да. же надо. Ух ты, черт возьми, сколько, или какие сердицы собрали. Ну, послушай, попасть. Зачем тебе это косы? У меня, понимаешь, ну понимаешь, у меня девушка есть. Как это я для нее. Девушка есть? А у меня может, у самого девушка есть. У тебя девушка? Да! Ах ты, старый черт, да не годится тебе с девушкой. Это что старый черт? Да что жних какой нашелся? Ты, ты слушай, ты меня лучше не учи, а, а ты знаешь что? Что? А да, ты знаешь, кто я? Что? Да ты знаешь, я на железной дороге. И я на железной дороге. Да я? На этой железной дороге. Самый главный начальник скоро будет. Фу, какая встреча. Ну что ж. Извиняюсь, товарищ самый главный начальник. Мне некогда, я из-за вас опаздываю. Ах ты, мальчишка, Шишка, что встретимся? Что? Ладно, ладно, встретимся, разберемся. Испугался. Опаздывай. Опаздывай. Да я на экзамене опаздываю. Вот видишь. давай товарищ начальник. Степа! Ребят, возьмем за Степой Складчик, А что? Да возьмем. Берем, Заверните. Так, ну-ка. Теперь скажите нам, какая ширина земляного полотна одноколейки. Ширина земляного полотна одноколейки? Пять метров пятьдесят пти Что это за подсказка? Вас потом будут спрашивать. Виноват. Ну, скажите. Он уже сказал. Ну, хорошо. Вступайте. Он знает. Да. Следующий обходчик 145-го километра. Архипов. Правильно, Архипов Степан Степанович. А точно, Степан Степанович. Да. Ну, товарищ Архипов, скажите, что такое пучина, и как вести с ней борьбу? Пучины знаю. Местные да. поднять. Ну, что же остановились? Местные поднять. Вот видите. Другим-то вы подсказываете, а сами, оказывается, не знаете. Вы, вероятно, я о пучине впервые слышите. Ну хорошо. Скажите, какие вы знаете сигналы? Сигналы остановок. Первое. Трудновато. Трудновато, отец, в вашем возрасте. Я не понимаю, как он вообще справлялся с работой обходчиком. На отдых пора, отец. Отдыхать. Товарищ начальник, можно я задам вопрос? Пожалуйста. Скажите, как ограждается лопнувший рельс? Лопнувший рельс? Да. Он... Не буду я ему отвечать, что он на меня уставился. Что он с самого утра ко мне привязался. Я... За... Что это за безобразный выход? Я сейчас, нужно вообще поставить вопрос а его преглазе на работе. Что ж ты? Самый главный начальник. Я считаю на пенсию. Как же? Ну, Кто следующий? Ну вот и прощай, старошка. Прибудет смена и уходи с поста. А я ведь здесь 40 лет прослужил. Сорок лет на одном месте. Ничего, папа. Мы будем в городе жить еще лучше. Вы станете пенсию получать, а я научусь паровозы водить. И буду тогда машинистом. Эх, горе, беда. А на экзамене, знаешь, один на меня глянул. Молодой, сам такой подлый, взгляд такой пронзительный. У меня от слабости аж голова закружилась. Водить он мне только. Я бы ему так поглядела, что у него бы самого бы. Аж голова бы закружилась. Папа, вы теперь завязываетесь, а я пойду за водой. На. А вы откуда? Оттуда. А поезд где? А я от станции, Пешком. По шпалам. А -а -а. Ну тогда здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Давайте я вам ведро понесу. Что вы, будто я слабая, я сильная. Погуляем немножко. Гулять нельзя. Кладываться надо. Мы уезжаем отсюда. Почему вы уезжаете? А мы на пенсию переходим. Вы? Да. Папу в городе на экзамене провалили. Кто его провалил? Да один такой под. Такой вредный, такой взгляд у него пронзительный. Ух, попадись он мне только, так я бы ему все глаза выцерпала. Mm -hmm. Так что нельзя нам с вами гулять. А если немножко? Ой, не просите. Мне очень много надо вам сказать. И мне. Хорошая нынче погода. Хорошая. И вчера была хорошая погода. У нас тут всегда погода хорошая. Ой. Лучше я сама ведро понесу. Какая вы хорошая. Другая ни за что так просто не поцеловалась. Как просто? А так, вы сразу поверили мне и полюбили меня. У других это все иначе бывает. Иначе? А я вот знал, что вы не такая, как все. А что это вырезаете? Хочу запомнить место, где мы с вами посылались во второй раз. И когда мы с вами второй раз поцеловались. На теперь я такая, как я. Это для вас. А это для вас. Не возьмете? Честное слово опять в воду полез. Любит, не любит. На кого-то погадаете. Так, на одну знакомую. Сердце прижмет. Чрт, пошлет. Любит, любит, любит, целует. Сердце прижмет. слушайте, а на какую-то знакомую погадали? А вот зачем? Ну так просто интересно. А я не скажу. Ну и не надо, мне вовсе не интересно. Ну Хорошо, я скажу. На вас. А что получилось? А это вы сами должны знать. Ну мало ли что я знаю. Это зачем? Память о нашем первом поцелуле. Можно? Послушайте. Пойдемте поздно уже. Аринка! Аринка! Ну, что же вы молчите? Алина скажите только одно слово. Да или нет? Напишу! Да что ты, Дмитрий Миличков, не могу я пост без охраны оставить. Вот смена прибудет, тогда я и уеду. Сказано тебе, никакой смены не будет. Ты повестку читай. Это и есть решение начальства. Закрыть пост, участок слить с соседними. Да не могу я в своем доме такие глупости слушать. И я так всю дорогу без присмотра оставить можно. Как это можно посты закрывать? Да мы сорок лет на этом посту служим. Мы здесь каждый шпалу знаем. Да тебе это что за печаль? Все равно ты на пенсию ну уходишь. Да что вы говорите? А ты стрекоза молчи, я твою ум одел. Кому стрекоза, а кому Арина Степановна? А если хотите знать неправильное это решение, нельзя дорогу без охраны оставлять. Да вы что? распоряжением инстанции не подчиняйтесь. Как путевой мастер не дозволили здесь беспорядков. Собирайте вещи, чтобы духу вашего здесь не было. Я твой газ понял. Ну, а только не бывать этому. Да ты кто такой? Кто ты такой? Ты есть старик, состоящий на пенсии. А ты знаешь, что если ты посторонний, то тебе по путям ходить строго воспрещается. Это кто посторонний? Пыль? Папа, ну что же вы молчите? Не смеет он нас так обзывать. Никуда мы с дороги не уйдем. Я здесь на своем кровном посту. А ты катись отсюда? Спасибо. поговори Поговори еще. А только чтобы знаки все были сняты и номер замазан. Завтра я с утренним поездом мимо проеду и погляжу. Умер, замаш. и поста не существует. Был Степан Архивов входчик, стал Степан Архивов пенсионер. Ну что вы, папа, Это дочка порадовала меня. Кавалер, что нынче к тебе приходил, это он причины всему. Что? Ну да, это он меня на экзамен-то провалил. Это вы правду говорите, папа? Правда. Так что же вы мне раньше ничего не сказали? А вы ус не крутили? Ус не крутили? Ус? Да. Крутил. Ну вот. Вы у меня прямо как маленький, папа. Не маленький я. Старый я. Папа, вы спите. Как он смел провалить? Сам такой подлый, а взгляд такой... Ранзи! Это вы, папа! Я прогуляться вышел. Вы тут никого не встречали? Нет. А что? Тут кто-то бродит, папа. Место плохое. Долгость добиты. -то. Нельзя нам наш пост без охраны оставить. Не можем мы с вами уйти отсюда. Как хотите, папа. А я завтра в город поеду, в управление пойду. Всего добьюсь. I don't know when Сколько стоит закончать? Десять копеек. Как дорого. А дешевле нельзя? Ну хорошо. Налейте, пожалуйста. Ничего. Ничего. Ничего. Так сколько же вам всего? 20. Положение таково. Содержание на нашей дороге вот этих отдельных мелких мостов, мне представляется, просто не Это, товарищи, разбазаривание государственных средств. Разбазаривание. Кто что позволит, товарищи? Неправда не правда ли? И наша прямая задача как раз наладить хозяйство. То есть сократить этот ненужный расход. Но ведь дорогу нельзя ставить без охраны. Наоборот! Мы этим только усилим охрану. Ведь в этом наше. Несколько отдельных постов в один, мы эти, увеличиваем ответственность обходчика. Мы заставляем обходчика работать более внимательно. Вот именно внимательно. Это очень важно. Ну, Валерий Николаевич, ну ваше мнение. Ну что, товарищи, я с Алексеем Михайловичем согласен. Разбазаривание и тому подобное. Товарищи, нам предстоит закрыть еще минимум 15 постов. Позвольте. Нет, товарищи. Мое мнение такое. Простите, товарищи, я вас перебью. Что это такое? общем, мне представляется что вы просто недооцениваете наших людей. Так нельзя, это не дело. У нас обходчики опытные. У нас один обходчик прекрасно справится и с двумя, и с тремя постами. Это верно, обходчики опытные. Товарищи, мы 141 пост закрыли, 145 пост мы закрыли, что дорога от этого пострадала? Нет. Мы неправильно сделали, товарищ. товарищи. Ну, мне кажется, это все настолько ясно, что вы просто зря время. У нас впереди гораздо более важный вопрос. Это надо конечно. Ну, товарищи, кто же Да, товарищи, только покороче, покороче, товарищи. Мы хотим высказаться. Это как же? Или вы вправду хотите, чтобы дорога без охраны осталась, а? Да разве так можно? Места-то вы наши знаете какие? Не знаете. А места наши глухие, далекие. Ну, долго ли до беды? Не можем мы с нашего поста уйти, вы понимаете, не можем. А мастер нас гонит, посторонними ругает. Позвольте, позвольте, вы, собственно, кто такая? Мы? А мы есть со 145-го отходчики. Здесь же заседание, товарищ. Нельзя же так, ну нельзя, понимаете? В чем дело, товарищ? Почему вы ее пропустили? Попрошу вас, товарищ, о, Что, о, о, о. товарищ начальник, я? Я же не кончил пить. А мы не можем с нашего поста уйти. Поймите, гражданское попрошу. Товарищи. Возмутительно. Вы Я занят. товарищ, занят. В приемной Торчит даже девчонка. Я вовсе не дрянная. Нет, это невыносимо, товарищи, опять вы. Что вам нужно, наконец? Вы позвонили, я и вошла. Ах, вы вошли. А теперь уходите. До свидания, товарищи. До свидания. А как же наш пост? Опять пост. Я ушел, меня здесь нет. Вы видите, меня здесь нет? Вижу. Но места у нас глухие и далекие. Да пост же закрыт, закрыт пост. А вы ко мне пристаете. Нельзя же разбазаривать государственные средства. Понятно вам? Понятно. Ну мало ли что может случиться, товарищи, ну, Я 15 с постов закрываю, а вы ко мне с одним пристаете. Ну понятно вам, наконец? Понятно. До свидания. До свидания. А вы только прикажите, чтобы 145-й оставили. И все. Вот именно. Она еще учит меня. Да и че? Я вас слушаю, чертова девка. Ах, Мусик, нет, это не ты, не ты. Честное слово, не ты. Да у, меня, у меня здесь совещание. Я сейчас попрощаюсь, товарищи. Давай, сначала. Давай, сначала. Не лети! я... Попрощался. Что? Устал? Я замучен. Я так замучен. Мы замучен. Понятно? Вот именно. Обедал? Я с утра ничего не ем. Я вообще ничего не нет. Да это не важно совершенно. Театр? А что театр? А да, вечером встретимся. Встретимся, да-да. Да погоди. Постой, вот не то. Вот что, мусенька. Скажи кассиру, товарищ Давыдов оставил одно место для своей жены. Товарищ Давыдов оставил одно место для своей жены. До вечера. Сорок лет на этом посту. Мы на этом посту состарились. Мы не можем уйти с этого поста, товарищ начальник. Мы же не для себя стараемся, мы для дороги. Пришла, нежда, Уходите отсюда. Ну, подождите, подождите. Вы с ума да сошли? Да безобразие. Немидно ставьте место моей жены, слышите? Не мешайте слушать. Вы ну, этот черт встает, что-то Уберите а из -за зала. публика обижается, прошу вас выйти из зала. Пускай она что? Что если вы делах разберетесь потом? Прошу вас оставить. Вы, да черт знает, что такое <связывая> Давно, <связывая> да? Прошу и вас ведь. Вот правильно. Прошу. Ватя! Хватит. Да. Как? Это я супруга товарища Давыдова. Это для меня должен быть билет. Мест больше нет. Что? Тогда дайте мне пропуск в зал. я должна пройти в зал. Билет взят другой супругой товарища Давыдова. Про Не говядь! Начальник? Я прошу меня слушаться, наконец. Если вы не пристанете плакать, я вас в милицию отправлю. Давайте обсудим это дело. Обсудим? Обсудим. Правда обсудим? Правда. Вася, Вася, что же это такое, а? бел, бел, и вдруг будто котлы лопнут. Ну, полюбила девчонка, народ любила. Да черт с ней, Вася! Хотел бы я видеть, что это за цата такая. Раз навсегда запомнить. Я больше слышать об этом не хочу. Я забыл, понимаешь, забыл. Ну, Вася, только со мной осторожно, у меня гитара. <звук> вот правильно сделал, что забылось Да вот. на наш век, девчонок, хватит. К женщинам нужно иметь только подход. И вот для этого наука изобрела 100 приемов знакомства. Ей-богу. Вася, учись, прием 29 бис, беру девушку на плату. Извините. Вы уронили платок. Спасибо. Ой, ой, ой, Странно. Первые неудачи в жизни. Ваше здоровье. Спасибо. Здоровья? 140. Да же мне от Алексея Михайловича. Ох, пилить меня будет! А кто это, а? Ну, вот такие черные брови. Больше. Ну, голова, голова как. <смех> Но мы ваш пост откроем. Я буду тверд. Правда откроем? А как же остальные пятнадцать, а? Вы знаете, я и сам же знаю, что нельзя посты закрывать. Ну, где людей взять? Где взять людей? Вот именно. Молодежь учиться пошла, но ну, а взрослые поинтереснее работу находят. Да вот молодировходчик. Вы знаете, голос открылся. Сейчас тебя требасом поет. Я да, голова пухнет. А вы не убивайтесь. Людей мы найдем. Вы лучше кушаете. Найдем? Найдем. Вы думаете? Вот именно. А вы все таки молодец. Молодец. Да, расскажите. Как вы на место в театр -то попали? Ну, ну, расскажите, как А вы не рассердитесь? Ну, что вы, за что? Ну-ка, выкладывайте. А я просто спросила в кассе билет, который товарищ Давыдов оставил своей жене. Пуша! Ой, Вася, Вася, ну, ну кто в таком может любить Ты посмотри, Ви, смотри, за чего унылые, вид, а. Девушки скучных не любят, вот я, веселые, так они вздыхают по мне. А почему, да потому что я их в не ставлю. Закрой капельку, Вася. осторожно, у меня гитара. О, Вася, смотри, смотри, какая рыжая блондинка, Ты посмотри. Хочешь познакомиться? Нет. Ну, Врёшь? Ну, хочешь. На, держи. Платочек, всегда. Не надо, беру на шестнадцатый прием. <сложий> <сложий> вот это да! <сум> Вынужденная посадка! <сум> вы на меня не сердитесь? А вы же не нарочно? <сум> ну, какой же дурак <сум> будет падать с лестницы нарочно, да <сум> еще в новом костюме. <сум> а вы знаете, чтобы познакомиться с вами, я, пожалуй, нароснул. Ой, какой вы смешной. Да я смешной? Да, да ну что вы. Вот у меня товарищ есть, вот смешной. Ужас, до чего смешной. Я, я, я сейчас познакомлюсь с ним. Василий иди сюда, я тут старую знакомую встретил. Вот, знакомься. А я и не знал, что вы здесь развлекаетесь. Я тоже не знала, что вы так хорошо поете. Вот, и познакомились. Ну что ж, пошли. Для чего страдать, если девушка не любит? Смотришь, другая приголубит. Плохо тому, кто верит, решает. И он бывает, вроде как больной, Смешно глядеть, И нельзя не пожалеть. А! Фу ты, черта, чем а! Больше все знаю песен, Лучше всех даю я парк. Я с собой интересен, не стал, и не стал. Каждой девушки извести. Кочеган. Кочеган. Стоп. Станция, прошу занимать места. Так что у нас неловко получилось. А ну-ка двигайся. Мне здесь хорошо. Ну ползи, ползи, ползи. А, а, <связь> <связь> <связь> а мне, знаете, уже пора, а то мама заругает, что поздно гуляю. Что вы, не уходите, а то мне будет скучно без вас. Нет, правда, да? Да. Ну а что, я могу остаться? Там виноватых ты, тютя. Испекай, желаю удачи. Куда же он? Василий. обиделся. А черт с ним. Я сам за вами буду ухаживать, можно? Ему уже капут. Как капут? Он, он влюбленный. Влюбленный? Ну да. Был парень, как парень. За девушками на постах ухаживал. И вдруг скоропостижно постижно заскучал. Не будем о нем говорить. О, золотые слова. Не будем о нем говорить. А, скажите, как вас зовут? Меня? Да. Аринка. А, Ринка. а, а Ринка. вас? А у, меня, а у меня очень трудное иностранное имя. Какое? А меня зовут это, ну как его, ну вот, Ах ты. Костя меня зовут. Какой вы смешной. Я смешной? Да. Да ну что вы, нет, я красивый, а. Я и не заметила. Да, брал, я, не, не, вы, вы только посмотрите, посмотрите, для чего я красивый, ну, а. Вот, знаете, вот, и развеселились, а? Э -э. Не любить нельзя кочегара молодого, парня хорошего такого лучше меня кто может танцевать веселее кто может песни распивать 500 девчат полюбить меня хотя больше всех я знаю песни Лучше всех даю я пар. Я с собой интересен и не стар. И не стар. Каждой девушке известен кочеган. ко Я себе скажу. Зал по заранку не женисты, выйди сначала в машинисты, Зря разводить не надо в сердце жар, привыкай экономить. Увлекай тебя, живи легко, Не влюбляйся, голубой. Больше всех я знаю песен, лучше всех даю я пор, я самою интересен и не стан, и не стан. Каждый его скидит, куригар, куригар. Хорошие песни. Хорошие. Кто-то. Вот так приятно посидеть втроем, а? Ну да, вы, я и он. А кто это? Это? Это, дорогая, Амур, бог любви. Бог любви? Скажите, вы любили когда-нибудь? А как же? Ты еще раз. Нет, правда и, и целовались, да? Я-то ужас как много. Ну да. А, -а, -а, а. Ах, вот вы какая! <Woman> а я-то думал, тут действительно. Что тут? Вот вам не байку под саму вашечку. Вот это да. Сплю. Вась, ты послушай. Это такая девушка. Мечта. Мечта. Нет, я после нее на других просто смотреть не могу. Стой. Хлара, надо уделять. Как, Василий Иванович, считаешь, полюбит она меня или нет? Не мешай спать. Полюбит. и что, Вася, ты бы уступил мне в комнату, а? Комнату? Ну да, ты же холостой, в личной жизни неудачник, переехал бы ты в общежитие. А? Ох, там весело! А мы бы тут, ну, одним словом, будешь там... на кого это гадаешь? Так, на одну знакомую. И что получается? Любит вас. Любит? Любит, а потом к черту пошлет. Ты о ком это говоришь? О ней, о твоей девушке. Нашел тебе краник. Да. Глаза у нее пустые, волосы как пасля. Со всеми вот знакомит. Замолчи, Вася, если дорожишь моей дружбой. Ведь она же такая... Есть две вещи, до которых я никому не позволю затронуться, даже другую. Это любимая девушка и моя гитара. Ай, гитара, гитара твоя брет, а девушка тоже. Ах так, ну держите. Держи. Раз, Раз гитару. Ты кому это говоришь? Говори? А ты кому говоришь? Кому это говоришь? А ты кому говоришь? Может, твоя девушка врет, а моя она. Да? Моя. Твоя? Моя. Моя. где-то моя девушка была твоя моя к 22-му. А, наши врины такие нехаживые. А бы 22-й не опоздал. Нет, 22-й никогда не опаздывает. О, железнодорожная. Железнодорожная. О, а чья ж ты будешь? Нас нашла. А мне папа сказал, будет трудно, найди дружков моих. Они люди опытные, глазу не хозяйский. Они помогут. Да, верно. Ну, выкладывай, что у тебя случилось? На нашей дороге 15 дороже хотят закрыть. Как нас закрыть? То и как? Кто же дорогу-то охранять будет? Да вот я им и говорю. Да разве так можно? Вы поглядите, сколько на нашей дороге людей теперь есть. Сколько товарных поездов. Сколько воинских эшелонов. И все они обходчику доверены. А он говорит, людей нет. Кто он? Да толстый такой, из управления. Никто говорит, в обходчик идти не хочет. Это да. Где же взять обходчика? Вот мы с папой всю ночь и думали. Он мне говорит, найди Егора Петровича. Скажи, у него племянник есть. Может, он его к нам в обходчике пустит. А у Ивана Петровича внук подрост Скажи им, если они сами пойдут и родных приведут, то не пропадет наша дорога. Айдарин, ай да. Не позволим мы, чтобы нашу дорогу обижали. Многие друг во поднимай молодежь, обсудим. Скажите, дело есть государственной важности. садись. Есть сладенькая. Арина. А ты же на грифку тебя требят прячешь? <связываю> <связываю> Сам настаивал. Ну что, ребят, наша взяла, а? <связываю> Зарину Степанну, за 145-й пост и за все остальные. Хорошо. <связываю> Только один день и пробовали мы с ним вместе. Ну, Василий, ну хочешь я что-нибудь для тебя сделаю? Ну, вот скажи, прыгни в топку, хочешь? Я раз и готов. Толчунов, держи, Василий. Да, моя дорогая. Глаза у нее голубые, волосы, светлые, как лед. По женой моей стать не захотела. Значит, возьми Костика синку обратно. Не, Не было. Эй, Как это такой важный пост закрыть хотели? а? И не говори, был пост как пост, а нынче ходят, ходят, а -а -а. все пишут и пишут. Да. Принимайте, Арина Степановна, пять депеш, восемь заказных и четырнадцать обыкновенных. Спасибо. Пожалуйста. Можно сказать, из-за Арины Степановны моя дистанция Арина Степановна, ведь я, я и Василий Ивановичу сколько раз говорил. Что... Не будем говорить о Василии Ивановиче. Я молчу. Молчу, Арина Степановна, молчу. А что вы вдыхаете? Да я не... Да. А у меня зубы болят. Так вам надо к доктору. Зачем? Я повздыхаю и пройдет. <свист> а, Алина может, вам отдыхать надо, так вы скажите, я Что уйду. Кто вы, Костя? Мне хорошо с вами. Не уходите. Да? Да? Я тогда посижу еще немножко. Можно? Можно. А обо мне, Василий Иванович, не спрашивай? Спрашивай. А что вы отвечаете? А я говорю, спрашивай, не спрашивай, все равно она тобой больше не интересуется. Да. Спасибо, Костя. Вы настоящий друг. Поздравляем! Желаю всего хорошего! Yeah. По, я <с toy> <pausi> про телеграмму уже слыхал! После экзамены выдержали, поздравляю! Папашу, поздравляю! Муражочка вам к лесу! Поздравляю! Поздравляю! пожалуйста. Гуляйте, гуляйте, гуляйте! Нам нужно с Ариной Степанной к экзаменам готовиться! Паровоз изучать! Ох, паровоз! Ну, Ну, учитесь, учитесь! А мне к 25-му надо пути проверить! Ну, ну! Такая же. Не надо, Костя, не возьму я от вас. Да ведь это же не... А то мы и с вами поссоримся, не возьму. Да разве ж я вам такую подарим? да и... Ой. Это от Васи. От Васи? Угу. вот даже узелок завязал, передай, говорит, она знает, что он значит. Может, посмотрит, когда их вспомнит, а я, говорит, человек не забуду. Костя, вы это правду говорите? Ну, вот я не знаю, как лучше. Я вот, когда вру, тогда мне верят. Когда правду говорю, не верю. Я вот ему по вашему адресу долбил, долбил, не верю. Как? Тому, что я написала, не веришь? Нет, в том-то и горе, что этому он верит. Я ему говорю, не верь, девчонкам то, что они пишут. Я им говорю, в глаза смотри. Ну, он затвердил одно и то же. Не бывает этому, да не бывает. Я что-то не понимаю, Костя думаете, я понимаю. Ведь я написал ему. Вот что... я. Я не видал, что вы написали. Но я бы, я бы не видя, прочитал. Ну, еще там что-то такое жалобное говорил. Я вот, все, веселые слова запоминаю, так что. Ну, одним словом. Прощай, говорит, навек. Навек. Навек. Алинка! Алинка! Двадцать пятый останавливайся! И так гляди! А, Где там? Что же такое? Вы Арин Степанна Архипова? Да, я Арина. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Арин Степанна? Жертвой своей собственной жизни, совершили героический поступок. пошли поезд, жизни сотни людей. Спасибо. Со мной приехал приветствовать вас. Делегации железнодорожника. Поздравляю. Спасибо. Среди них находится машинист, кривоносовец, товарищ Сергеев, который вел спасенный вами состав. Я думаю, товарищ Сергеев сам скажет, да? Где, товарищ Сергеев? Товарищ Сергеев? А, а он тут был. Одно минуточку, сейчас, я. А вас, Степан Степанович, благодарю за то, что вы. Вырастили такую дочку. Я старался. Мы привезли вам новое назначение, поздравляю. Спасибо. Извиняюсь, товарищ Сергей вроде, ну, как бы сказать, не так, нездоров. И просил меня, как очевидца, за него высказаться. Разрешите, товарищ? А? Пожалуйста. Вот. Вот. Можно я со ступеней, которая волнуется? Да, а? да. Можно? <смех> Товарищи! <смех> в ту ночь мы с Василием Ивановичем вели, вот, ответственный шелон. Ну, ну, мы, конечно, не знаем, что там происходит на путях впереди. Ну, да, я и говорю, я и говорю, Вася, Почему это такой мрачный? Зачем, говорю, Вася? А он мне и говорит. Я, говорит, ее до конца, говорит, жизни люблю. Это любить буду. А она меня нет. Я говорю, да брось, Вася, она тебя тоже любит, говорю. Я говорю. Да брось, Вася, любит. он говорит, нет, я даю ему, нет, а он да. Ну, это между прочим. Я обстановку описываю я не курю. Одним словом, товарищи, <как> вот, благодаря товарищу Архиповой, которая с честью героически бросилась на врага, тем самым спасла нашу жизнь и государственное добро, мы провели веренный эшелон, вот, по нашему участку, так сказать, с честью Я извиняюсь, я не оратор. Что я волнуюсь, а? Поправитесь, приезжайте. Пошлем учиться, с кем хотите быть? Машинистом. Будете машинистом. А потом начальником депо, а потом... Перед вами большая дорога. <связано> до свидания. До свидания, до свидания. Ребята. До свидания. Господи. Да. А да. где же вас? Ну что я с ним могу поделать? Нет, я его сейчас побью. Пойдемте, попасть, чтобы мне телеграммы еще раз